Короче, кот заболел, надо везти ветеринарку. Так, Феликс, ты готов? Погнали. Мама, как? Да, Без разницы. Феликс болеет, ничего, мы тебя сейчас починим. Мы, в общем, с Дашей идем в ветеринарку чинить кота. Кот у нас не болеет. Чинить, а лечить. Ну, чинить, лечить. Без разницы. Кот у нас, в общем, это, болеет из глаз. Гной течет, слезы, слюни. Ничего, ни хрена не помогает. Вон у него глаза сжимаются все красные, как будто он бухал, либо обкуренный был. Ладно, в общем, идем мы. Идем, идем. Феликс! Феликс! В больничку едем. Вс. Опять полос. Я. У меня целый раз. Ну что, ребят, мы. Дарьи подходим к ветклинике. А заходим. Если кому интересно, вот режим работы. Номер телефона. Точно, адрес. Все, погнали. Феликс. А Феликс. Да, мы пришли. Ты уже чувствуешь, что тут пахнет лекарствами, да? Чувак. Глаза вообще Что прям. Что сказали? Все, посмотрим сегодня только сделать все. Хм. Врачей автомологов у них нет. Плохо. Плохо. Кстати, кто хочет себе котенка животного? Вот, пожалуйста. Здесь есть рыжик. Рыжик. Вот он такой класный рыжик. Дальше. Да. Маруся. Котенок. Шустрик, Безушка, Катя и так далее. Кому надо, вот номера телефонов. Собак, нужно собак? Знаете, собак. Вот это классный Малыш. Черный, черный. Как не очень. В общем. Проходи. Рассказывай. В общем, его внезапно меняться. Сначала правый, потом левый. вот так очердуется. Капельками капала, но не проходит. Он краснеет в глаз. Уши надо лечить, да, это я знаю. И я бы хотел, он недавно болел. Жидкость в него... В животе обновляться, а потому что откачивали, ходили мы сюда часто. Mm -hmm. Смотрите, пожалуйста, еще раз ночью вас убили. Мне mm -hmm. бы еще вот, название капелек узнать для, вот, для ушей. А, есть, Там вот для... сейчас на колпуху я кот лекарство делала. Для ушей очень много капель. Вот mm -hmm. а, эферанол, не сто каких еще. Разные. там получается вот они как? идут от клещей лечебные вам не ставили, да? за сколько смотрели клещи? влежные у него только любимый нюйцо не потому что у него уш, ушной клещ нужно как-нибудь а прописать угу. у меня в один раз так попало а второй раз я домашку потеряла значит таким образом на данный момент я у него в Ушак. ой, в глазах не вижу это не дно, ну, это просто выделение, Нет, у него прям глаз краснег, видите, даже до сих пор не разно. Типа, как конъюнктивит? Когда, когда конъюнктивит идет утолщение сосудов, вот, вот видно. Угу. Вот. Ну, тут, как бы, опять сосуды не сильно утолщены, опять же, на склере тоже утолщенных сосудов особо не видно. Тут, опять же, может быть он чисто лапой натирает и гиперемия идет из-за этого да, то лапой есть, трет много тут, тут больше не гнойный процесс то есть вот эти корочки, они коричневые они не зеленые, не желтые это не гной с этим вам действительно лучше все-таки к оптальмологу подойти, почему-то беспокоят опять же, как вариант если, например, у котика на что-то аллергия, аллергическая реакция да, это может вызывать бутыл котик может начесывать и а, краснеть может я бы вам но уже примерно месяц. Сначала вроде кушал хорошо, а потом с глаза вот у пошли. Вполне вероятно, на корм может быть такая реакция. Но еще раз утверждать Что не берусь. Либо вам, еще раз повторюсь, либо вам к офтальмологу, либо вам все-таки к аллергологу. То есть обратно к Ольге Владимировне. Так, это... Гнойного процесса нету. Вот у него вчера, буквально, вот он, глаз настолько, он, он и припух, и покраснел, что он, когда открывает глаз, его, он туда, за, получается, закатывает, mm -hmm. вот все красный, красное-красное, такое mm -hmm. прям до ума. На данный момент могу вам посоветовать э, только, э, как не смягчающую, а симптоматическую терапию в виде антигистаминных препаратов. То есть она уменьшает покраснение, уменьшает, то ну, есть, и все. Ну, Пока короче, этим визином человеческим раз... закапанным у него лучше становилось. Разбираться нужно. Вот визин, он сосудосуживающий. Он, естественно, уменьшает э, покраснение, он уменьшает отек. Вот. Но, еще раз повторяю, до причины угу. вы чисто симптомы снимаете. До причины нужно добраться, забраться, да. То есть, либо это действительно аллергическая какая-то реакция, э, как вариант может быть. Из-за ушей у него вот это mm -hmm. вот тоже все. Mm -hmm. То есть пока уши не вылечите, может, могут и глаза не, это, не проходить. Вот. Либо mm -hmm. это может быть действительно реакция на хорму. Вы можете пока уши, например, пролечить, если будет улучшение, значит, да, действительно на фоне того, что ушной клещ, mm -hmm. перераздражение идет. Еще раз повторяю, из симптоматических могу вам прописать антигестеринные препараты, чтобы зуда было меньше и чтобы так не отекало хотя бы. А вот так вот, если его по пощупать, это посмотреть, все ли там его нормально внутри? Возраст какой? Два года, в общем-то. Два-три. Хоченька, не напрягай животик. Какой ты молодец. Немного красивого, пожалуйста. Нормально прощупать не гоню. У него очень плотный животик жидкость -то только в грудной полости была или в тоже была? Грудная, только вот дерево там Ну угу, угу. вот здесь боков выкачивали. Угу. Он также у меня по дому ходил, что-то растягивался на полу. И, и в последнее время он также у нас дома ходит, рас, раскидывается. Угу. Я подумала, что может снова это ерунда. Можно еще раз увидеть на жидкость посмотреть. Либо вы к да, термологу да. конкретно записываетесь, да. да, а потом, если она свои тесты проведет и ничего плохого не обнаружит, значит, действительно, это реакция кожная, и вам будет на хм. Понятно. Все, да? Да, мы, да на данный момент все. Спасибо. Да. У меня есть вторая кошка, а вот у нее тут все нормально, я не только как выглядит. Да. Есть, как бы аллергия это индивидуальная реакция. У, -у, у одного будет, у другого не будет. все, тогда завтра на 16 лет. Хорошо, что написать? Да нет, я запомню. Ага. Будем ждать тогда. Если все-таки увидите, что вот снова опухает. У -у -у -у. Можете, конечно, едим, но лучше системно два раза в день едут 5 дней написал, но посмотрите по ситуации. Что-то нужно платить сейчас, нет? Ага. Угу. Без оплаты будет? Завтра тогда к термологу. Подойди. Все, хорошо, Все, спасибо. Завтра тогда. Пойдем. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо. Идем завтрака к тельмологу. Стоимость будет пятьсот пятьдесят рублей. Все. 550. А сейчас ничего не выявили. Все, вроде бы чики-мони. Но может быть аллергия с ушей, либо с жрачки. А жрачка, как всегда, у нас одна химия. Вот. Так что так Будем лечить карты